за дядька ладно что это тот дед Блядь, это он <свист> вот это да. что так, всем здорово, ребят, с вами Hardwits Сегодня мы проходим вот эту вот игру uh, Fear of at Home uh, Это, вроде как, первая часть Да, это первая часть, Home Alone uh, Один дома Так Это Хоррор игра Тут несколько частей, можно так сказать и первая часть примерно 20 минут будет. Поэтому давайте проходить. Грузится. Ого. Так, эпизод первый. Один дома. Джули 12. <laughs> Ладно. 12 июля. Хорошо. Так. Он не знает, откуда начать. Uh, он еще не знает, с его рассказывательные. Uh, ладно, <laughs> я думаю, я могу начать. Это было середина лета. Мои родители уехали. Uh, Отдых Типа, по работе с субботу воскресенье И он был полностью один дома uh, For the weekend Ну, выходные Так Его сон был нарушен блять я не успела это читать Короче, если что, можете включить субтитры Там все будет... Что? Это будильник? серьезно это даже хуже а, я проснулся примерно 8 часов после после чего непонятно так это получается ага, тарелка ёб твою мать ладно кровать угу. это что? это возможно его домашка я не знаю а, мне реально нужно сделать домашку но я сказала что мне нужно сначала что-то поесть угу. опа ладно, что за ладно ёптаешь почему ладно эски ух ты так это кто а мама и мейсон оливер так давайте прочитаем погоди когда вы ребята э, вернетесь э, папа и я э, вернемся в понедельник хари мёд. Ладно. Так, Динан, uh, uh, не сказали я тебе это вчера? Классно. Uh... С... Блять, я не знаю, как это переводить. Uh, Уложись пораньше, так сказать. <laughs> я надеюсь, вы купите Xbox, <laughs> как и обещал обещали, я думаю ты возьмешь это на землетку. Я не знаю это правильно произошло или нет. Так, сегодня можно я приглашу Мейсона и Дюша, чтобы Ну ничего, короче, для домашки. Конечно, ты можешь позвони мне, если тебе что-то понадобится. А, что? Ладно. А... Убедись в том, что... Убедись, если это... А не лето, если кто-то а... позвонит в дверь или что-то еще. А... Посмотри сквозь шторы. Такер, um, типа. Так. Это я обрежу. Э, Забудься. О себе типа... <laughs> ладно. Хени и Ладно. А, конечно, мам. А, папа я. Может быть, вернемся. По воскресенье вечером. Почему вот такие паранойки. <laughs> мам, мне 14. <laughs> ладно. А, я думаю... Я чуть-чуть посплю. А, ладно. А, может быть... Или же не может быть. Я, скорее всего, закажу пиццу. yes Ладно. Uh, не нужно ничего сказывать. Uh, я уже сделала тебе у этим утром. У чек до фридж. Посмотри в холодильнике. Так, это мы прочитали. Первый Мейсон Оливер. Йоу. Йоу. Ладно. Так, ты идешь к Джессике завтра. Че за звуки страшно? Uh, да, uh, слушаю, Джош тоже пойдет Вот получил получилось, Окей, я не знаю Что насчет тебя, я не знаю, ну ладно uh, Что такое uh, Разве Ты не виделся с ней вчера Она не пришла <laughs> Ладно Если like ты Ну ладно меня типа вообще без разницы ну не ладно меня типа не без разницы ёф ты ладно послеем what the fuck ладно я играю потом в фагород пробу на ту Да, полностью забыл, что я уже буду делать сегодня Точ Точнее, этой ночью Ладно, оу uh, wow. Ну ладно, типа также же а Мои родители uh, ушли Типа, мои родители не дома Этой ночью Хочешь ли ты прийти? Мы можем сыграть Марио Картс тоже uh, Я тебе напишу Окей, uh, okay. позвони Джошу тоже Агент правда я не могу пообещать тебе uh, Может быть мне будут планы оп так Ё, что? за а ага, можно букву c и на контру нажать угу. хорошо и сейчас свет включить не спрашивайте меня это типа комнату в город наверное я не знаю Так, ⁇ Гоф речки. Что? Почему это было так громко? О. Офигеть, у них тут много всего. Еда холодная, ладно. Надеем микроволнов. Ладно. Походу... Ок. Вот, Нагревается Мне кажется, она взорвется Нет? Повезу, повезу О, хули. о лопочки Вода уже теплая Блять, какая вода Еда Так Я не знаю, я пойду Куда-то, о, вот эта гостиная Телеку надо по телека. Так, ух ты, можно? Блять, телек не включил. Ой, что? Ладно. Так, я не пос... <с> я не включила телек. Что за? Ладно. Так, покушаем. Что за... Мне же не одно это показало. Или это... Мне не показалось, походу. Давай ешь быстрее. все Пофиг. Так, давайте выключим телек. Бля. Я надеюсь. Что за... Мейсон. Uh, я my... <laughs> что? Что-то произошло. Uh -huh. Что? Мы должны позвонить. Что-то произошло. Ну, ты должен.. Пойти у Джессики завтра. Ладно. Так. Мне интересно стало. Можно выйти. Й.. Ладно. О, можно выйти. А можно реально на улице посидеть. Что ж такое не произойдет. Где музыка? Ладно. Интересно, тут басики есть. Можно... Что? Тут можно попо. Ух ты! Классно, вообще, вода вообще не двигается. Ладно. Угу. А тут можно как-то выйти? Йо, что? А, так я же... Понятно. А реально, нельзя как-то... Ага. Тут горница. Ну ладно. классно. тачка, интересная. You say. Короче, ребятки, фотка номер. <смех> и подаем в суд. Ладно. Закрою-ка я дверь. Но там на втором этаже кто-то был. Теперь проверить или я, я не знаю. Ладно, давайте возьмем это. А я здесь полностью занял. что за а нельзя нет ну ладно а почему нельзя просто вот так вот на втором этаже явно кто-то был Что за... Так. Вот так, вот. Так, что? А... Прости, Майос... Учимся завтра. Не забудь, Ща... Что? Успокойся, чувак. Все Uh, я вернусь назад. Вправо автор чем... После отжим. Чем... Я не знаю, что такое джим. Так, вот сейчас, скорее всего, в моей комнате. Здесь нет. Я закрою, пожалуй, дверь. Там нахрен надо. Так, есть сядем делать бумажку. Вот так вот. 12.38 Угу я готов с домашкой сегодня. А, ой. Ладно. Ой. Спейс. <Space. свес> Мама. Не сидите, это поздно, ребятки. Она же не знает, что я один. Одно. Ладно. Ладно. Я надеюсь, я не слышу что-то от миссис Пауэлл в этот раз. Это, скорее всего, соседка. Я не знаю. Так, уже все спатьки. Один час, час ночи. <с đấy> я проснулся, чтобы взять водички. Класс. Мне музыка не нравится. И то, что... еще мне не нравится то, что тут нельзя поставить на паузу. Опять. А я-то даже не знаю, что... Ага. час ночью у соседей говорит лампочка. Ну ок. О, нельзя. Свет включить, нет? Почему музыка такая? Мне она не нравится. Ладно. Ну да, скорее всего. Нет, показалось, это дверь открыта, типа, это оказывается окно. Так. Ну, Это, это вот Да, это вода. <связь> <связь> <связь> Ладно. Чёпт. Что? Он еще хочет? Ладно. Что? Так она же пустая уже. Вот это да. Что? Что? Мне это не нравится. Что за Майлс, а кто у двери? Что, зачем? Ты тут? Ты здесь? Или что? А почему я не могу сообщение отправить? Ну ладно, как-то не очень. Там кто-то у двери. Ну ладно. за дядька ладно а, пау отправил мне это она сказала на его видео <свозь> сквозь окно а, мы позвонили копом. А, вы ребятки закройте все а, двери и спрашивайтесь в твоей комнате а, не открывайте дверь не имеет значение кто это Ладно, я пойду, пожалуй, пойду и спрячусь, потому что мне это вообще не нравится. Ага, я, пожалуй, спрячусь. Так. Почему это сообщение? Ладно. Там кто-то окно с ума. Это дядька тот. Дяде не надо. Или что? Почему он окно с ума, а теперь замкнуть дверь? Как-то логики нет. Это Паула у двери. А, ты слышишь? <смех> Мама очень извиняется. Типа... А, все будет в порядке. Ладно. А как выйти? Как... А, ладно. спейс. Что это тот дед? Блядь, ouais, это он? У меня игра вылетела. Видимо, это конец игры. Так чувствую мне, сейчас это придется все прийти заново. Ладно. Так, ребятки, вот тот самый момент, вот там вот этот дядя. Давайте сейчас мы спрячемся в комнате. Под кроватью. Не открывайте дверь. Вот окно Сомали. Они позвонили копам. Я думаю, если они им позвонили, то, скорее всего, нужно их дождаться, прежде чем выходить. По кто это? Ты слышишь ее? Это паула от двери. Так, да, мы уже перевели. Я подожду все равно. Я ладно. Ух ты! Mm, странно. Угу. Mm -hmm. Нам надо как-то прийти. Попробуем дождаться Копов. Ну, Копов где? Вот они. Подождем еще чуть-чуть. Что? А, это конечно играем. <laughs> вот наша Пао, ё, как-то же ты очень страшная девушка. <laughs> Ладно. Ну хорошо. Короче, ребят, надеюсь, вам первая часть понравилась. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь. Пишите в комментариях, хотите ли вы вторую часть. Также не забывайте переходить по ссылке внизу в мою дискорд-группу.